Скорее! Теперь расскажи мне. Все в подробностях. Я очнулся. После чего? После кошмара. О чем он был? Дальше. Потом мы с парнями провернули одно дельце. Стой, стой, не гони. Ты что-то скрываешь? Ты что, книгу пишешь? И жили они долго и счастливо. Вовсе нет, Артур. Потому что впервые речь о том, чего ты не знаешь. Чего никто тебе не сказал. Так, получай. Я знаю, что ты за человек. Я знаю о тебе все. Узрите! Вот человек, доставший меч из камня! Меня в это не втянуть. У вас есть армия, а я сам по себе. Я поговорю. Я рад поговорить. Но вам не заставить меня сражаться. И что теперь? Ты знаешь. Скоро ты станешь легендой.